Ух, как же я не выспался. Почему бы денег звонить в такую рань? Потому что первое еще чем-то варё! Забирайте в школу! И ты забирайте в школу! На! В школу. На. А? Быстро умываться от и употреблять вещи, а потом бегом в школу! Пока-пока. Пап, мы дома. Быстро уроки делать! Это несправедливо! Да мне надо лампочки! Быстрее делайте уроки, быстрее попадем в кино! Ура! Ура, ура! Вы сделаете сначала уроки! Пожалуйста, опустимся, тут мало уроков, они их сделают, и мы быстрее попадем в кино. А ты что будешь делать? Буду делать английский. А ты? Я буду делать математику, потом английский тоже. Зато хорошо, что нам всего лишь два урока задали. Блин, это так трудно. Согласен. Точно. Пошли папу попросим помочь. Mm -hmm. О, фух, вы пришли. Ура, наконец-то. Теперь мы поедем в кино. Я куплю нам веб-места. Извини, мы не доделали еще. Нам нужна твоя помощь. Ладно, давайте сюда свои княженцы. А какой номер делать хотя бы надо? Номер 15 и 16. Номер 19. А, давай Да вы совсем тупиться. Это же легко! Блин, я не понимаю, что тут делать О, точно! Скажу, что хочу в туалет и там придумаю, что делать! Я в туалет! Хм, что же делать? Может, наплевать на уроки и поехать? Нет, так не подходит. А то потом вечером им мучиться помогать. Надо быстрее сделать, так как уже через час начнется кино. Хм... А, идея! Пойду в втихаря куплю ГДЗ! Здравствуйте, у вас есть ГДЗ? Конечно, есть ГДЗ! Держи ГДЗ! Вот, конечно! <плод> Наконец-то! Ну, где папа? Почему он так долго? А вот и я! Ох, ну, вы идите, я напишу. Не, мы сами все напишем. Ты нам помоги, самое главное. Да идите вы. Блин, что делать? Показывать гз не буду. А то подумать, что я тупой. Точно придется прийти к плохим мерам. Зря вы не согласились идти. А, получай! Что ли пора? Ах, вот где! Блин, он тут так валяется неудобно. Перетащу-ка я его к его брату поближе. Детки, а я все за вас на весов, по Ура!